СВЯЗЬ без ПОМЕХ МИР ГЛАЗАМИ КЛИЕНТА Клиенты упускают все факты. Клиенты не осознают того, что они не знают. В их рассказах огромные пробелы. И чтобы заполнить пробелы, нужно научиться правильно задавать вопросы. Только тогда вы поймете, что именно клиент пытается донести до вас, что он желает получить в идеале. Что чувствуют клиенты? Клиенты боятся. Сел ли ваше кресло клиент впервые или вы уже обслуживали его ранее. Получая новую услугу, он все равно напуган. Поэтому мы должны создать максимально безопасную среду для них. Кто здесь эксперт? Клиенты не эксперты. Эксперты мы. Клиенты часто верят в ложную информацию, которую они получают из сомнительных источников. Ваша задача – помочь им понять, что является реально, а что нет. Защитная реакция. Клиенты защищаются. Клиенты не только заблуждаются, но и готовы отстаивать свои убеждения. Чтобы чувствовать себя хорошо, они должны защищать то, во что они верят. Защитная психологическая реакция всех людей. Так же, как и все, они не хотят быть неправыми и будут до конца защищать то, во что они верят и то, во что они не верят. Что было до вас? Клиентам было больно. Если они сидят в вашем кресле, это значит, что что-то пошло не так в прошлом. Это заставило их оставить своего предыдущего парикмахера и привело прямо в ваше кресло. Они, вероятно, имели плохую стрижку, неудачное окрашивание или плохой опыт общения. Что значит парикмахер как психолог? Парикмахер как психолог, вы наверняка слышали, все так говорят. Но это не означает, что вы можете помогать им с личными проблемами. Вы не можете помочь с эмоциональными проблемами или финансовыми проблемами, но вы можете помочь с тем, что произошло в их прошлом по отношению к их волосам. Большие неопределенности. Клиенты не знают, что они хотят. Они также не знают, как они хотят выглядеть. Из-за этого может возникнуть очень неприятная ситуация, если вы тоже не знаете, что им предложить. А еще хуже, если вы даете клиентам ложные рекомендации. В таком случае вы также начинаете защищаться, путаетесь и начинаете реагировать эмоционально. Когда сходятся эти две ситуации, коммуникация может сломаться очень быстро. Ваши действия. Связь с клиентом – это как улица с двусторонним движением. Они собираются принять ваши условия, и вам нужно предложить условия для создания успешных отношений. Каковы ваши роли? Границы дозволенного. Четко зная, какова ваша роль и какая роль у ваших клиентов, вы будете иметь возможность лучше ориентироваться в отношениях. Капитан своего корабля. Это означает, что вы, как парикмахер, должны сделать свое парикмахерское кресло своим домом. Убирать границы в общении – это ваша работа. Клиент не должен диктовать вам, как и что должно быть сделано. Как профессионал вы должны быть высококвалифицированы, чтобы быть в состоянии взять штурвал в свои руки и управлять происходящим. Клиент находится под вашим контролем. Не позволяйте ему взять вас в заложники. Вы создаете пространство для работы. Вы выбираете, работать вам или нет. Вы устанавливаете границы, а не ваш клиент. Контракт. Это означает, что вы заключаете контракт. Клиенты будут знать, какова цена вашей услуги. Вы даете гарантию результата. Гарантию того, что дадите им именно то, что обещали. Таким образом, вы оба заключаете сделку. Как адвокат устанавливает профессиональный контракт. Это довольно сложный процесс, особенно когда дело касается сложного окрашивания волос стоимостью выше, например, 400 долларов. Для того, чтобы не было недопонимания, договор заключается на бумаге. На каждого клиента вы ведете лист диагностики и консультации, подробно заполняя все пункты. Вписываете цену, и клиент подписывает этот лист, дает свое согласие. Все, что вам остается, это без ошибок решить колористические задачи, аккуратно выполнить свою работу и дать профессиональную консультацию. Здоровые отношения. Относитесь к своим клиентам как к гостям. Ваш клиент является гостем в вашем доме. Ваш дом является безопасным местом для вас и безопасным местом для них. Если клиент приходит в ваш дом и ведет себя неуважительно, скажите ему об этом. Скажите, что это не очень хорошее начало для того, чтобы действительно понять друг друга. Постарайтесь объяснить ему, как лучше строить разговор. Вы лидируете в разговоре. Эксперт против новичка Вы являетесь экспертом, клиент-новичком. Вы не говорите своему механику, как исправить автомобиль. Вы не говорите своему бухгалтеру, как правильно считать налоги. Займите позицию эксперта в своем деле. Услышьте мнение вашего клиента, а затем дайте им очень четкую информацию, чтобы они могли принять решение о том, что они хотят. Ваше мнение В ваши обязанности не входит высказывать свое мнение там, где вас об этом не просили. Если клиент сидит в кресле, то ваша работа – это обслужить своего клиента. Сказать им то, что вы думаете, вы можете только после того, когда клиенты озвучат, что они хотят. Если они хотят что-то, с чем вы не согласны, скажите им об этом очень спокойно и дружелюбно. Что вы не согласны, что у вас есть для них лучшие решения. Цель состоит в том, чтобы сотрудничать, чтобы они могли получить то, что они хотят, в то время как вы должны сделать то, что задумали. Уважительно. Связь. Коммуникации в значительной степени невербальны. Это означает, что вам нужно обратить внимание на язык тела, зрительный контакт, как они сидят, как они реагируют на вас. Обращая внимание на их невербальное общение, вы сможете лучше адаптировать ваши идеи с их потребностями. Например, если клиент скрестил руки на груди, это говорит о том, что он вам не доверяет, он закрыт и напряжен. Предложите ему чай или журнал. Клиент расслабится, изменив позу. Если вы не знаете, что такое невербальное общение, почитайте статьи с заголовками «Язык тела». Границы Есть разные степени общения с клиентом. Это не то, что есть границы или их там вообще нет. Но какими бы дружескими и доверительными не были бы отношения с клиентами, мы всегда должны держаться профессионально. Навыки. Как задавать вопросы. Задавайте открытые вопросы, чтобы клиент не мог ответить «да» или «нет». Цель состоит в том, чтобы получить как можно больше информации, насколько это возможно. Что они делают со своими волосами, что они делают, что они хотят. Исследуйте их желания, что ищет клиент, чего ждет. Таким образом вы можете предложить решение. Кроме того, исследуйте их антипатии, чего они не хотят, почему они не хотят этого. Тогда вы можете адаптировать и настроить сервис для этого человека. В прямом эфире. В пределах кто, что, где, когда, почему. Это очень важно. Если что-то сбивает с толку, остановитесь и попросите дальнейшее объяснение. Если вы работаете с заблуждением, то вы будете создавать только путаницу. Обязательно проясните путаницу так, чтобы вы были в состоянии дать наилучший сервис. Разрешение. Всегда спрашивайте разрешение. Так же, как ваш механик не будет ставить новые шины на вашем автомобиле без вашего разрешения. Не делайте что-то, если клиент не сказал «да». Зеркальное отображение. Убедитесь в том, что клиент вовлечен в разговор. Чтобы вовлечь своего клиента, задайте вопросы и повторяйте то, что услышали. Повторите обратно клиенту то, что вы расслышали, и переспросите их, правильно ли вы поняли. Таким образом вы создаете положительный настрой и доверие. Даете знать им, что вы понимаете, что именно они хотят. Простой пример из жизни. Клиент желает оттенок на том светлее. Клиент говорит вам, что ее волос натуральный. Во время диагностики вы понимаете, что волос был ранее окрашен. Задайте правильный вопрос. Вы говорите, что ваш волос натуральный. Это означает, что вы никогда не красили, не тонировали, не наносили на свой волос какие-либо другие растительные красители. Я вас правильно понимаю? И клиент скажет вам, волос был тонирован несколько месяцев назад, но цвет давно смылся, поэтому у меня волос натуральный. Не нужно доказывать клиенту, что его волос не натуральный. Помните, что они защищают свои убеждения. Согласитесь с ним и дайте правильную рекомендацию. Например, хорошо, сейчас мы можем сделать ваш волос на тон светлее, но предварительно мне необходимо извлечь из волос остатки тонирующего красителя, чтобы они не повлияли на конечный результат окрашивания. Подробно объясните клиенту, что это значит. Расскажите о том, что смывка пагубно сказывается на состоянии волос и на его качестве. Дайте знать, что если этого не сделать, то цвет на корнях станет светлее, а подлинение изменится. Узнав это, многие клиенты отказываются от оттенка на тон светлее и предпочитают прежний уровень тон в тон с сохранением качества волос. А можно предложить сложное окрашивание с частично осветленными прядями. Тогда вы на 50% сохраните качество волос и на 50% удовлетворите потребность клиента иметь более светлый оттенок. Менее правильно задавать вопросы избавит вас от ненужных проблем. Семь способов выйти из беседы. Наши клиенты иногда говорят без остановки, особенно женщина, и это сбивает. Есть некоторые очень полезные навыки для работы. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вы можете выйти из разговора четко и аккуратно. Перенаправление. Если что-то звучит сложно, просто перенаправьте разговор. Вы можете сказать что-то вроде того «Это звучит сложно» или «Я некомпетентна в этом». Вы можете также предложить решение. Например, если клиент жалуется на свой вес, вы можете предложить им диетолога или установить эд по слежению за калориями. Если клиент жалуется на свое финансовое положение, вы можете предложить воспользоваться услугами финансового консультанта. Это удаляет вас от ненужного разговора и позволяет переключиться на тему волос, в которой вы являетесь экспертом. Отойдите. Если обстановка накаляется, становится запутанной или сложной, вы можете отойти. Вы можете оправдать себя, извиниться и отойти в комнату отдыха. Скажем, вам нужно пойти проверить другого клиента. Вы можете отойти на минуту, затем вернуться и сами направить разговор. Смените тему. Вы можете сказать, понятно, это интересная тема, но давайте поговорим о волосах. Как ваши волосы? Нет ли проблем с кожей головы? Вы – эксперт по волосам. Не стоит поддерживать темы, в которых вы не являетесь экспертом. Остаться и слушать. У вас всегда есть возможность остаться и слушать. Ваш клиент может болтать, как вентилятор. Вы можете крепко держаться и слушать. Проблема с этим состоит в том, что если вы делаете это регулярно, вы можете устать и отключиться, думая о своем, и прослушать важную информацию, которую вы должны услышать. В конце дня ваше эмоциональное состояние может пострадать, потому что ваш мозг не может быть полностью занят чужими проблемами. Направьте к профессионалу. Вы можете направить клиента к кому-то, кто знает больше о предмете, чем вы. Например, если они выражают беспокойство по поводу своей машины, вы можете сказать, «Эй, у меня есть великий механик, вы должны поговорить с ним». Говорите о себе. Вы всегда можете начать разговор о себе, говорить о том, что вы делаете, где вы научились этому. Это сохраняет положительную энергию в разговоре. Обучайте клиента. Первая причина, по которой клиенты покидают салон или оставляют своего парикмахера, является в том, что их парикмахер не показывает им, как ухаживать за внешним видом. Это ваша работа, и вы ответственны за то, чтобы рассказать клиенту, как работать со своими волосами. Существует целый мир информации, которую они не знают. Это ваша работа, чтобы дать им эту информацию. Выигрывают все, когда вы воспитываете своих клиентов, как быть самыми красивыми.